Привлечения партнеров входит в современное независимое мышление. Мы рассмотрим некоторые приемы, нацеленные на развитие нового мышления относительно денег, благоприятной информации и нахождение глобальной цели. Сначала расскажу, как следует делать недельное планирование. И, отталкиваясь от недельного планирования, будем строить ежедневное планирование. Также дам пример планирования своего распорядка дня. Я поделюсь практиками программирования своего подсознания с помощью программ 25-го кадра, аффирмаций, построения новых убеждений и расширения различных зон комфорта. Недавно я заинтересовался программированием для более легкого достижения целей. Ну и далее рассмотрим работу в социальных сетях, автоматизацию по работе социальными сетями и кросс-постинг. То есть размещение сообщений сразу в несколько также расскажу о своем полном пути, как я начинал работу в кине-будике с самого нуля, начиная с февраля и по сей день. Возможно, ты уже 2 километра, но общую картину вы для себя выясните. Плюс, ко всему прочему, расскажу о расходах, которые сопутствовали к действиям. Давайте поговорим сначала о видах действий, какие бывают действия. Кто знает 4 квадрата? И разделены они на срочно-несрочно важно важные-неважные. Нашу деятельность, вот можно разделить на эти четыре квадрата. В первой ячейке у людей обычно находятся дела, связанные с обычными обязанностями или накопленными задачами, которые требуют скорейшего выполнения. Например, в мла это обычные предложения или поиск партнеров, информирование партнеров и так далее. Ко второй группе дела несрочные, но важные. Большинство людей избегают их так как они иногда затратны и требуют времени. Активные и упорные действия. В МВМ это, например, стать успешным телеком сделать сайт. Жизнь. Например, такие роли, как личность, отец, мать, менеджер, директор, ну или дистрибьютор маркетинга. Для того, чтобы нам удобно было ставить цели, можно воспользоваться распределением целей относительно наши коллеги. Для примера я указал две основные роли и цели, подходящие к данным ролям. Например, э, эксперт Млм это и цели. За месяц, там, конечно, человек, создать сайт, создать автоматизированную систему. Тоже самый успешный человек, достичь осознанность, получать ценную сумму денег, чувствовать себя счастливым. То есть глобальные цели для определенной роли. И уже имея ну, соотношение целей и роли, мы можем более удобно планировать свой рассказок дня и. Так, разбиение целей на портсели. Для примера, возьмем цель создания сайта. Разобьем это на и получим более ясную картину, дальнейших действий. Чтобы создать сайт, надо найти литературу, изучать и делать сайт ежедневно, определенное количество минут продвижение тайт по книгам, курсам, наполнение сайта информации, развитие сайта и штриховка. То есть имея более мелких целей, мы сможем сделать глобальную цель и создать сайты. Далее. Планирование недели. Чтобы распланировать неделю, надо определить на каждый день а, какое-то важное дело. То есть на каждый день у нас будет по одному или два важных дела. Планирование недели дает возможность заранее распределять дела, которые максимум приблизят вас к целям, оказывающие наибольшее влияние на вашу жизнь. Как бы вот 2-го полосквадрата – это глобальная цель. Так, мое главное действие, ну, к примеру, например, свою зарядку, там два се, а потом аффирмации, двадцать пятое кадр, то есть настройка мышления своего, потом проверка почты ответ на почты, подготовка к вебинару, то есть сегодня у меня было. Потом один урок из курса по сего. Какой-нибудь курс прохожу, я его как удовлетворенно прохожу, чтобы меня вынимать, включать новые знания. Потом статья на сайт, пишу статью на сайт аффирмации, подготовку к бинару опять ну и чтение Но так как это и образно показывается потому что может варьироваться различные так. так и мы можем уже иметь алгоритм планируем сначала определяем роли и цели то есть наши роли какие цели мы в этих ролях потом развиваем цели на подцели разбиваем глобальные цели на более мертвые цели Разделяем главные по цели по днем недели, и потом уже планируем каждый день, опираясь на главные цели по Теперь давайте перейдем к очень интересной части этого вебинара. Конечно, после, после вебинара будет большой план, в котором очень много информации, и там... Там, будет программа, теперь, там, будет программа, это да, много всего, всего всего ну, сейчас по Так, аффирмации нашего восприятие строят наше поведение и мир вокруг нас, даже, все знают. Для того, чтобы быть учестным, нужно быть готовым к успеху. Обычно люди за вот скапливаются различные утверждения насчет успеха, богатства или денег. Наверное, всем знакомы старые обсуждения о деньгах, о том, какие плохие богачи или какие хитрые буржуи. То есть, у многих людей стоят подозначены плоти насчет денег, ответственности или успеха. Для того, чтобы иметь миллион долларов, нужно иметь комфортно себя чувствовать по отношению к деньгам. Когда я начинал работать в умолом бизнесе, я даже не думал о том, на что я способен, как я могу настроиться на новое мышление или решение. Даже сейчас, ведя второй вебинар, я не мог подумать в феврале, что я буду вести вебинар для многих людей. И почему так? -то, То есть я начинал с самого нуля. Я вроде бы представлял и хотел различных успехов, но часто замечал с собой, что не готов к большим последствиям шагам. Но со временем работа над собой, все казалось много проще. Обычно самое главное начать и взорваться за спину. Я привел методики, которую я использую самые ежедневные мое мышление уже сильно изменилось по, по отношению к жизни. Я ощущаю, ощущаю постоянный тягой успех и верю, что все достижимо. Программировать мы будем с помощью афирмации, видео, у кого есть по моему интернету, в любой социальной сети или на YouTube. Же. Потом программа 25 кадров, да, программа берет какой-то текст. Мне приближать Ваши действия к достижению этих целей. И написание информации на сценарий – это тоже, когда Вы пишете, Так, дел... вот папка, это у меня такая есть папка синяя. Там, значит, у меня я ее как перед началом рабочего дня я ее просматривал и уже там вечером. когда я получаю самый большой успех. Читать полезные книги, само собой, для развития. Потом, значит, что все приходит постепенно, сначала 7, затем собираем, потом планируем каждый день, само собой, и все мелочи дают большой результат, как действуем на перспективу. То есть каждая мелочь, каждая ссылка, что-то там, то есть любая мелочь в интернете, она создает большой такой ком, который... каждая мелочь может 85% успеха, это мышление, конечно же, это осознанность, то есть вы знаете, что делать, и вы можете на ситуацию со стороны, то есть взоряться в эмоции, чувства, действуют полностью осознанно. Потом стремиться к изобилию, найти глобальную цель, отказаться от негативных материал, которая впечатлет. With the и обязательно надо знать, что они вываливаются Можно обходить. Вся информация компании также, также интеграция под сетей на сайт делает сайт более массовым список глаза, поискующий, чем вы получаете дополнительную трафику, и сайт будет более живым к нему получается заверить. То есть надо создать группу. вы увидите новые басты, но в как на это, вы можете свою басту рекламу поставить, Каждый раз, когда ты идеешь, можно с помощью множества Только на так страшно, потому что это потеря. желании можно делать руками. Вот. Сейчас будет план действий, И главное, чтобы мы планировали, чтобы сразу мы не удвигали от таких, планов. знали, что все расходы были достаточно плавными, эта информация с самого нуля. я начал задание сайта I mean, Gracias. Поверьте, если правильно вести работу в специальной сети, то вот эта вот цифрка, она у вас будет всегда больше сотни. А если посмотреть посещаемых платных ресурсов, каких-то ну, специализированных платных ресурсов, посвященных каким-то проектом, то если ресурс не раскручен, то столько просмотров на то сайта это считается много. А вот здесь бесплатная страничка. Бесплатный ресурс, мы используем бесплатные методы раскрутки, и легко можно добиться, чтобы на вашу страничку ходили сто и более людей. Если ваша страничка оформлена правильно, а что это такое? Это отдельная отдельный разговор в Задача продвижения вас, вашего бизнеса, при таком посещаемости ваших страничка. Через один базовый то есть они различаются где-то в тысячи в сутки мотивации, и И тем самым, Так, в Общем, это, знаете, само собой проходит. То есть, если занимаешься, ты начинаешь заниматься, и все, это потом у тебя зарабатывает, и ты начинаешь заниматься. Главное делать это, когда, когда у вас энтузиазм выпадает. и потом откупить налоги не сдается. Да, контактная реклама, я так в директор, за все время примерно миллион пятнадцать тысяч, на самом деле очень маленький. 1000 миллионов на это а, с этого я, на самом деле, то есть вложил очень мало. Там всякая вот сейчас предпринимательская... В конце будет еще пункт, один проголосовать надо будет нашу компанию по ссылочке, там, в одном опросе, какая компания сейчас самая такая создается, говоря. Так, ну в плане, там будет скоро дневный онлайн-тренинг, очень полезный от Кирилла Викторовича там сетевик, крутейший тоже проеду и пройти. Как он говорит, там будет много, допустим, часовой новости, там будет на два дня разделен бесплатно. Пройдите от него семь уроков. также тоже советую, там надо понять, что очень полезно для начинающих уроков, на самом деле семь простых уроков, они могут сказать всю картину MLM бизнеса, они как бы открывают, посмотрят на это все с другой стороны. И расписыва на две моей расплати, которые создал для партнеров и для моим Одна для саморазвития, другая для Я уже думал от мой голоса там уже все в образ попадает. Значит, выбрали плагер гвозди. Он уже у меня подстроился, я сказал. Выбрал произвести, установил количество резных 4 и нажимаю на кнопочку. Вот, все теперь можно. Думаю, следующий будет более такой, вам ну, другие способы посмотрю, посмотрю более как-то более нового, у меня много вообще добавить информации, поэтому будем действовать дальше, потому что невозможно за один час положить все очень много полной информации у меня было, будем действовать, стараться развивать дальше. Всем спасибо, до свидания.